Мм, обожаю свежий запах стройки. Оп, а это что за жмых? О, ну ч ⁇ здорово, здорово. Давай я показываю свой ножик. Вот такой вот ножик. На, понятно, бомжара. вот я успешный трейдер. Видишь, о, какой о, нож, заебатывай? Б... Да, да, <от provoke reality"> <Fellows Kelly> держи, братан, вообще без базара. Вот это стоя. Видишь, нос? он тех девчонок. Dat. Dat. <ā Satisfgg plants> Мои будут. <korś> 예, видишь? Вот Ч ⁇ хочешь я... так же? Да, я так... Ну Тоже... на -та, смотри, короче, тут у меня канал есть. Подпишешься, короче. У-на-моменту, на... Подпишусь. И всем привет, с вами Мексикос. И это новый видос с ключа до ножа. Все ждали, что это будет последний выпуск данной рубрики, но я немного заболел и из-за этого не трейдил. Да ты ленивый, ебан. Нахуй иди. Я запускаю новый розыгрыш на Калаш Редлайн после полевых испытаний, а если видосик наберет тысячу просмотров за эту неделю, то даже два Калаша Редлайна. Для участия вам нужно поставить лайк под видео, подписаться на группу ВКонтакте, где публикуется очень-очень много годной инфы, репостнуть сам розыгрыш. Итоги будут 30 сентября на стриме, чтобы не пропустить, подписывайся на канал и нажми на колокольчик. И, кстати, обратите внимание на вон те кейсики из Павга. Угу. я полил их в прошлом видосике. Не буду тянуть кота за яйца, мы начинаем. В данном видео покажу вам целых две схемы, как можно трейдить. Одна из них очень быстрая и профитная, но... Она немного опасная, а вторая уже Побезопаснее, но она чуть подольше будет Ребят, заранее извиняюсь за мой голос, потому что Я до сих пор немного болен и я не могу Говорить в нос чутка Сори. Итак, по итогу прошлой серии у нас На балансе об было 7 долларов Я нашел вот такую вот красивую эмочку Сайрекс минимал за 6.75 Долларов и залил ее на сосете.kg Под плюс 38%, это Очень хороший профит. Кстати, на этом сайте Очень-очень часто банят. Если вы не знаете Как правильно отыгрывать баланс, то вы можете посмотреть Один из моих предыдущих видосов, который я ставлю в описании, как правильно трейдить на рулетках. Ну и когда я отыгрывал баланс по этой схеме, я вышел в плюс полтора доллара. И после такого удачного отыгрыша я вывел 13 скинов и решил их залить на CSGO Polygon под плюс 16%. Далее точно так же с полигона я вывел 2 и иглок, которые в общей стоимости оценивались на сосете .gg около 17 долларов. И тут я уже получил за один круг почти 7 долларов. А потом мне снова повезло, и при отыгрыше на сосете ГГ я получил 40 центов. После этого мой общий баланс на сосете ГГ составил 17,5 долларов. Далее я вывел вот эти 16 скинов и опять залил их на CSGO-полигон, и на сайте ГГ у меня осталось еще 20 центов. Я получил еще плюс 10% профита. После этих двух почти завершенных кругов мой общий баланс на всех сайтах составил примерно 18,5 долларов. А время, которое я потратил сидя у компав, составило примерно полчаса. С таким же успехом можно спокойно за 2 часа на трейдить с ключа до ножа. Но тут я уже решил приостановиться, так как я трейдил с одного аккаунта, а на сосете ГГ очень легко получить бан, и я не хотел этого делать, поэтому я решил перейти на другую схему, она более долгая, но она более безопасная. И следующая схема связана сразу с двумя хорошими событиями. И первое это то, что в трансфер Helper появился парсер ксготм и в том числе автопокупки, и второе это выход спектром два 2 кейсов. Это как на тот момент они только вышли, цены на разных сайтах различались, и поэтому весь его баланс CSGO полигона я перевел на CSGO TM автопокупку и продал за 831 рубль. Я потерял 28,5% и после этого на CSGO TM я затаривал эти кейсы по автопокупке. Я затарил 5 этих спектрум кейсов и завел на CSGO Polygon и получил почти 39% профита. И также на балансе CSGO TM у меня осталось 135 рублей. Далее я вывел 5 этих скинов и продал по автопокупке на ТМ под минус 23% и также у меня осталось 30 центов на балансе CSGO полигона. После этого я снова закупил этих спектрум кейсов под плюс 36%, на данный момент уже 6 кейсов. И на CSGO TM у меня осталось 66 рублей. После этого я вывел данные 4 скина и продал за 936 рублей на CSGO TM по автопокупке. Это было минус 29%. процентов. еще у меня остался 1 доллар на CSGO полигоне. Я думаю, на данный момент вы уже поняли, как эта схема работает. Далее все шаги повторяются, я снова вывел 7 данных кейсов под плюс 38%. На CSGO TM у меня осталось 20 рублей. Далее я вывел эти 6 скинов и продал их под минус 28% по автопокупке на ТМ. И еще у меня осталось почти 60 центов на CSGO полигоне. И на последний, заключительный круг данной серии я снова вывел эти восемь кейсов под плюс 36 процентов и 30 рублей мне осталось еще на ТМ. потом я вывел эти шесть скинов под минус 28 процентов на тм под авто покупку один скин я забыл за скриншотить вы видите его на экране я его обвел и на кс полигон мне осталось еще пол доллара ну, а теперь пора подвести итоги как вы помните начинали мы 7 долларов по об а к а концу серии мы получили уже три с половиной доллара раскиданные по четырем разным сайтам. наш профит за выпуск составил 16 половиной долларов причем большая часть этого баланса я поднял за полчаса активного трейда по первой схеме но снова вас предупреждаю, если вы собираетесь по ней трейдить, вам понадобится хотя бы два аккаунта. Естественно, все те знания, которые я предоставил в видосе, как трейдить на рулетках. Ссылка на него в описании. Если вы хотите заключительную часть рубрики с ключа до ножа», то ставьте ваши пальцы вверх. Как только мы наберем 150 лайков, то я начну дальше трейдить с ключа до ножа». И нет, я не зажрался, я просто не хочу возвращаться к этой рубрике. Ну а пока смотрите наши фейлы. И всем привет, с вами Мексикос. Я же до хуйня, бля. Охуенно! И всем привет, с вами. Все. <смех> Пошел, нахуй, толмач. <смех> Тихо, бля, тишина. Тихо. Да подожди ты, бля, тише. <смех> <смех> да подожди ты, блядь, заебал. Это мы видео, блять, где там вообще вот он был, ключа, бля, ножа. Все выглядит вместо мексику. Да мексикус. Мексикус. Штирь! По сути из мексики накрыли. Все ждали, что это будет последний выпуск ключа до ножа, что я подниму сразу нож и вам все, все, все, все. Блять, все, все, все. Вот это тоже уже и... блядь. Сиськи! Сиськи! Нахуй Заебал, не смотри на меня. Все ждали, что это будет последний выпуск рубрики с до нажать. И нахуй! Бля, Не, просто, просто да не неуиба. Просто сказать, это мы. <му И сейчас я запускаю новый розыгрыш на ствол какой-нибудь за 10 баксов. Я покажу его где-то вот тут, вот на скри... Блять, не тут, вот тут. Сука. Блять! Тут, На скин за 10 баксов я... Когда выберу, блять, он, он. будет вот тут, сука, вот тут нахуй, Давайте не там, вот тут. Наносим. Не буду тянуть кота за яйца, мы начинаем. <с <с